Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы белые и пушистые. Белые и пушистые, Ну там такая компиляция все навалина в одну кучу. Что сказать словами Каталия Польденова? Ребята, давайте жить подружку. Yeah.